Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат «Пионер 114F» и вечерний Z-отчет. Для пробития вечернего Z-отчета на кассовом аппарате «Пионер 114F» необходимо войти под свою учетной записью, выбрать клавишу вниз «Отчеты ККТ», нажать клавишу Вот. на экране появится закрытие смены, нажать клавишу Вот и «Подтвердить»